Добрый день зрителям канала. Сегодня у нас небольшое видео по программированию радиостанции. Для программирования нам понадобится сама радиостанция, кабель программирования, компьютер и софт для программирования. Непосредственно перед программированием радиостанцию необходимо полностью зарядить, чтобы она не разрядилась. мы включили программу, нам необходимо установить компорт нашего кабеля. В данном случае у нас пятый компорт. Теперь нам необходимо сочетать информацию непосредственно с самой радиостанции. Для этого мы нажимаем на клавишу Read from Radio. После того, как программа прочитала прошивку радиостанции, появляется вот такое вот окно. Но так как у нас Каналы не сохранены в радиостанции, то здесь ничего не отображается. Давайте попробуем записать каналы. Для этого нажимаем Edit. Вот такое окно, в котором устанавливаем безлицензионные частоты на прием. 433.075. Первый ЛПД канал и на передачу 433.075. Как у нас 25. Субкода на прием и передачу мы ставить не будем. Полосу оставим узкой. Мощность выставим по максимуму. Все каналы будут участвовать в сканировании. И каналов нам необходимо в LPD сетки 69. При завершении всех настроек нажимаем ОК. OK. Соответственно у нас появляются все 69 каналов LPD сетки. Точно так же мы можем выставить и 8 каналов PMR. Но уже входим не с первого. 70 канала по 77 если забить частоты то можно записать еще и пмр каналы дальше уже по необходимости можем редактировать непосредственно каждый канал на субкада мощность если это надо индивидуально Также в меню мы можем редактировать непосредственно все те функции, которые у нас доступны в радиостанции. Это у нас и репитерный сдвиг, экономия энергии, приоритетные каналы, подсветка, сканирование, ОКС сотый, сотный каналный вход, верхняя строка дисплея, нижняя строка дисплея шумодавами. можем управлять как канала выставлять. вот так происходит программирование радиостанции. для записи в радиостанцию. После завершения редактирования нажимаем «Write to radio» и у нас вся наша измененная прошивка записывается в радиостанцию.